Тема эфира, дорогие друзья, сегодня у нас система ценностей человека нового времени. То, что время действительно наступило новое. Очередной квантовый скачок мы с вами прожили. И нам об этом говорят все события, которые происходят, в том числе и природные. Все на Земле сейчас вот такое вот, все меняется. И мы как раз сегодня об этом будем говорить. Буду говорить я, психолог, системный психолог, специалист в психофизиологии и психосоматике Ольга Некрасова. И сегодня мой собеседник, уважаемый писатель, психолог, специалист номер один по семейным отношениям уже не только в России, наверное, да, уже, наверное, можем сказать, что в мире, Анатолий Александрович Некрасов. Ну, я вот как-то думаю, что представлять не надо, и все таки я представлю, выдержим мы сейчас протокол. Анатолий Александрович, автор известных книг по личностному развитию, по психологии отношений, по космологии, по масштабу Личности. Ну и самая известная книга — это «Материнская любовь», да, это настольная книга всех психологов. Которые помогают людям и всех специалистов, помогающей профессии, потому что родовые отношения, семейные отношения это наше все. И сегодня мы говорим про такую тему, которая вот именно в этой книге Материнская любовь в общем-то является одним из ключевых положений, которые помогают человеку как-то себя в этом мире спозиционировать, определить и настроить свой жизненный путь. Мы, я буду... Ты не против, Толь, если я буду, Анатолий Александрович, если я буду говорить на «ты»? 18, 18 лет нашего знакомства, это же и большое, много лет совместной жизни. Ольга Некрасова – это моя бывшая жена, бывшая моя любимая жена. Ну, любимая остается и до сих пор, но жена уже не, не моя. Да, Ж, не, не жена, но единомышленник и друг. Мы не перестаем оставаться единомышленниками, потому что прежде всего нас соединял именно духовный союз и наше общее мировоззрение и понимание смысла жизни и смысла союза мужчины и женщины. И это никуда не делось, просто каждый действительно идет своим путем и э, любовь от этого друг к другу и уважение друг к другу э, стала ну, не стало меньше она может быть даже и больше правда э, я слежу э, за всем тем что происходит э, э, и у тебя тоже и э, поддерживаю тебя э, вот сейчас в, в, в твоей позиции твоей миссии, которую ты озвучиваешь по о масштабности Личности в происходящих событиях. И я тоже ну, и поддерживаю тебя, я тоже считаю, что сейчас вот этот вот раздел э, «Войны и мира» проходит через каждого человека. Ну, это, это в общем-то, было всегда, мы, мы знаем с тобой, что это всегда было так, но сейчас это просто стало актуально уже настолько, что э, мы действительно должны об этом говорить». И вот о системе ценностей человека в новом времени и о системе ценностей человека нового времени. Вот давай немножко об этом, потому что ну, здесь тоже есть какие-то изменения, я, я думаю. Изменения, они идут постоянно. Вопрос в том, насколько они насколько мощны изменения. Бывает, что они понемногу происходят, понемногу накапливаются. А сейчас действительно время такое, когда все идет очень быстро. Настолько быстро, что вот эти изменения превращаются в сплошной поток изменений. Да, в системе ценностей тоже надо пересматривать Многие позиции, вот, Оля, здесь, наверное, надо идти от того, что каждый человек стал в последние годы, вот последние годы осознал все больше и больше, все глубже и глубже свою уникальность, осознает. И осознал и осознает уникальность. И уже эта уникальность распространяется практически на все в жизни. В том числе и на его систему ценностей. Ну, к примеру, чтобы не быть голословным, вот взять эту сейчас ситуацию с войной. В Великой Отечественной войну великой большой ценностью была для многих родина. И люди шли умирать за родину. при Притом Шли соосознанно, добровольцами в большой степени и отдавали жизнь с пониманием того, что они отдают ее за Родину. Ценность Родины была очень высока. Ценность Родины была выше ценности личности. Вот это, наверное, самое принципиальное изменение произошедшее. Сейчас ценность личности встала над ценностью Родины представляешь вот такой момент и отсюда сейчас такое поведение людей вот. только в казахстан выехало более ста тысяч мужчин уходя от повесток более ста тысяч только в казахстан я у меня сейчас только был эфир с казахами и в общем то такая цифра прозвучала и вот осуждать этих людей. Ну, во-первых, осуждать вообще ничего нельзя. Каждый делает свой выбор. Но почему такое массовое? Потому что многое изменилось в мире. Изменения эти накапливались, положительные, не очень положительные. И вот превратилось, превратилось все в такую картину. Одни говорят, вот какой диапазон, одни говорят, я иду, потому что по-другому не могу. Это моя, моя совесть мне говорит, надо идти на войну. Другой, другой вот уезжает. Ну и между этим есть еще много разных граней. Так что вот такое изменение. А ведь в системе ценностей мы всегда говорили, что личность, личность всегда должна быть на первом месте. И вот это изменение, оно произошло. Оно состоялось. Личность стала на первом месте. Но. Но. Что за проблема? Проблема самой личности. Личность не готова быть на первом месте. Представляешь, Оля? Да, я это очень хорошо понимаю. Потому что я сталкиваюсь каждый день в консультациях с этим. Именно с этой проблемой. Да. И, вот такие вот, и после этого такие телодвижения человека, который вообще-то как личность еще не состоялся, но пытается вот себя поставить на первое место, отсюда получается много всяких измов. Что в этой ситуации, в этом процессе делать? Наверное, делать все то, что мы делали все эти годы. Помогать людям расширять сознание, раскрывать сердце, увеличивать масштабность мышления, повышать культуру. В общем, развиваться во всех возможных направлениях. Раскрывать свои качества, мужчина мужские, женщины женские. Ну то есть, в общем-то, стандартный набор человека в развитии. Вот это нужно продолжать делать. И все происходящее рано или поздно все-таки приведет нас к новому, к новой формации человека. Приведет. Она выкристаллизовывается. Она уже появляется все больше и больше. Проявляется все больше и больше. Вот, например, сейчас в Украине много, много, действительно, моих друзей и выпускников академии, они осознают все, что происходит, более глубоко, чем массовое сознание, и заняли активную, активную позицию по построению уже новой, новой Украины. Украины. Свободной, действительно свободной, не лежащей под, под Западом, а свободной Украины. Вот они строят ее. То есть есть уже даже в таких условиях, когда головой летают самолеты, ракеты, они ведут вот такой процесс, строят новую, новую будущую Украину. Здорово. Знаешь, я э, здесь вот тебя не только хочу поддержать, но еще и вот как психофизиолог хочу э, даже показать, как это происходит именно на уровне тела. Э, вот ученые выяснили, что э, это вот касается как раз, знаешь, войны и мира. И про то, я про то, что э, действительно мы сейчас, вот каждый из нас может внести свое свою прямо конкретную лепту в том, чтобы на Земле все-таки действительно был мир, чтобы трансформации, которые происходят сейчас в пространстве, они же происходят, квантовые, квантовые скачки, они просто сейчас уже постоянно, и вот эти вот вибрации, волны шума, они все время растут. Что за счет этого происходит? За счет этого происходит все-таки распаковка ресурсов ДНК, да, наших клеток. Вот, это, вот эти световые процессы идут, световая работа происходит. И сейчас все больше к человеку требования того, чтобы о, мы как раз вот этим вибрациям, как электромагнитная система, то есть мы же как тело электромагнитной системы, чтобы мы соответствовали вибрациям Земли и космоса. И сейчас это такие серьезные требования вот именно к физическому здоровью вот я поясню, смотрите, ребята, вот специально приготовила для вас вот такую схему. Вот ученые выяснили, уже вот существуют такие методики, сейчас поясню, что за схема, существуют такие методики, когда человека просто оздоравливают энергетически. То есть вот можно считать с позвоночника, с спинного мозга, можно считать его звучание, физическая волн, да, его насколько проточная проходимость позвоночника работает, здоровая, и заложить индивидуальные показатели в электромагнитное поле, то есть такие, как физпроцедуры. И вот поместить человека на определенное время в это электромагнитное поле, которое соответствует как бы, качествам его здоровья, его проточной проходимости позвоночника, и человека можно просто энергией оздоровить, до состояния вот именно вибраций, высоких вибраций. То есть дать человеку как бы поле вот этих вибраций. Ну мы же физика, мы же в том числе и физика, да, мы энергия, мы сознание, и мы в том числе и физика, мы вода, через которую проходит электрическая энергия, электромагнитная энергия. И вот так человека можно оздоровить. И вот смотрите, вот эта схема показывает, как распределяются определенные вибрации, по каждому позвонку позвоночника. Вот позвоночник — это такая макроантенна, которая соединяет нас с электромагнитным полем Земли и космоса. А наша ДНК в клетках — это такие микроантенны, которые ну, тоже ну, как бы свою роль играют вот именно в нашей связи как космического существа, светового существа. Так вот, очень интересно. Вот у нас копчиковый отдел «Копчик». Там четыре позвонка, и крестовый отдел пять позвонков. Они знаешь, каким качеством соответствуют? Они соответствуют качествам миролюбия, доброжелательности, принятия или кротости, веры и воли, как самообладание, как вот в этого высокого качества человека, как бы самообладание человеком. Да, еще говорят. Как, ну, как воздержание, то есть когда человек а, знает место и время, чему место и время. И вот, вот эти качества являются основой, основой для, для здоровья человека. И вот какой очень важный момент, если в детстве ребенка ⁇ шлепали по попе да? ⁇ если ребенка, например, наказывали и унижали как бы, его достоинство, ты знаешь, вот этот вот копчиковый крестовый отдел блокируется и начинает быстро срастаться. То есть происходит как бы известкование вот этого вот части отдела позвоночника. И потом, а, а качеств, вот таких вот качеств, которые формируют именно проточную проводимость позвоночника и способствуют а, раскрытию высших психических центров, шишковидной железы, гипофиза, да, то есть то, что позволяет принимать информацию как бы космического поля, вот а, высоких вот этих вот а, вибраций. А, их всего девять. Это вот миролюбие, доброжелательность, доброта, принятие, вера, кротость, радость, любовь и воля самообладания. Вот их девять. И вот они распределяются, эти качества распределяются по тридцати позвонкам. То есть вот каждому позвонку соответствует какое-то качество, и некоторые позвонки даже делят между собой по два качества. И вот вот 9 качеств, которые человек будет развивать в себе. И эти 9 качеств, если мы будем знать и развивать в детях, а у тебя вот сегодня был эфир да, с, с Казахстаном по вопросам воспитания школьников. Так вот, если правильно понимать, что такое позвоночник именно с точки зрения как бы, основы Личности, вот именно вот этой духовной Личности, мы можем уже сразу же, но ну, детей воспитывать вот именно так вот осознанно. И наши дети не просто по рождению будут вот этими космическими как бы личностями, существами, а они будут именно, именно на уровне тела будут так ну, расти, и телом будут уже создавать такое излучение электромагнитное, что мы будем создавать общее пространство вот этого вот космического звучания Личности самого высокого качества. А мы же с тобой понимаем, что без духовного здоровья, да, без духовного здоровья и психологического здоровья, физического здоровья не будет. Ты знаешь, я знал о такой связи, но не знал так глубоко и подробно. Это же уже исследования проведены, доказано, вот на влияние этих качеств на соответствующие позвонки. да? Я не, так это не просто доказано, уже существуют программы, существуют такие технологии, когда это уже клиники применяют. Это Отлично. вот такие клиники существуют, которые применяют Отлично. такие технологии. Отлично. Вообще, тема здоровья развивается тоже семимильными шагами. Особенно ковид подсказал и направил людей в этом, направил, на этот путь поставил. Да, замечательно. Я тоже понимал, в связь физического тела с его духовным развитием напрямую. И те раньше, которые наши святые использовались, они особо тело не уважали, поэтому они великомученики были. да? Они, они в общем-то, и не могли, наверное, взять тех высот, которые могли бы вообще взять высоту. То есть не смогли взять ту высоту, потому что они исключали тело из своего пути. Ну да, они, они... же считали это как бы тюрьмой духа, да? Да, что да, это да. ограничение вот, духа. И вот сейчас мы как раз выход... вышли в то состояние, когда мы начинаем все больше и больше ценить и уважать тело. И все, что связано с телом, сейчас особенно важно. И что подтверждают твои слова, что сейчас именно энергетическое состояние становится более даже весовым воздоровлением выздоров... человека чем физические упражнения, чем какие-то другие воздействия на физику. Энергетическая составляющая влияет более мощно и более эффективно. Но ну, у меня, по крайней мере, такое наблюдение. Вот ты говорил, помнишь, ты говорил про то, что тоже вот на своих предыдущих эфирах я все это смотрела. Ты говорил о знаке бесконечности, что петля прошлого и будущего и в человека. Так вот само тело у нас тоже является вообще знаком бесконечности. У нас же есть малый и большой круг кровообращения, и эти круги соединяются на уровне сердца человека, да? То есть вот идет малый круг кровообращения, то есть это вот духовный план, как бы энергетические и физические человек насыщает себя свою энергию. И он через сердце спускается, идет по большому кругу и уже захватывает а, вот именно эти вот материальные центры, да, центры материализации, правильно сказать. И вот таким вот образом и, и материальное и духовное соединяется через любовь, через а, уровень любви, через сердце человека. И вот она эта бесконечность, да, вот этот знак бесконечности. Оля, да. а здесь знаешь еще какой момент? А, вот малый и большой круг. А знаки бесконечности они равны. И малые и, и большое Почему? А потому что э, дух, э, вот этот малый круг он захватывает ту духовную часть, невидимую. То есть малый круг по сути тоже такого такой же такого же э, равенства с большим кругом. Потому что он захватывает невидимую еще часть духовную. Они равны. Эти петли Большой я с тобой малый согласна, круг. Да, я с тобой согласна, конечно. Мы же помним, центр души, он же находится на, на, над головой. Да, да. И поэтому да. действительно получается все очень гармонично. И вот сейчас сейчас ценность физического тела становится все более и более ощутимой за счет осознаниями людьми, за счет осознаниями, что они что они являются божественной системой, что они являются энергетической системой. Это все выводит человека из области подчинения чему-то, кому-то. Вот о чем мы говорили, что уникальность начинает развиваться, то что человек все больше осознает свою божественность и все больше и больше его энергетическая составляющая становится все более мощной. И тогда появляются вот такие вот уже возможности. Такие ресурсы, такие инструменты, позволяющие оздоравливаться буквально ну, очень быстро. Это же очень быстрый процесс вот такого оздоровления энергетического, правильно? Ну, сейчас ведь вот каждый человек несет в себе вот этот элемент изменения ДНК. И когда мы осознанно проявляем, делаем вот эту световую работу – то мы начинаем создавать такое электромагнитное поле, да, которым, ну, в котором мы соединяемся. И мы усиливаем а, действие этих вибраций. А сейчас это а, ну, становится, ну, почему еще очень важно? Потому что вот квантовый скачок, который произошел а, в августе и сентябре, а, и он будет еще продолжаться. А, Происходят, видите, Земля, она же ну, тоже как живой объект космический, и у нее есть вот этот свой ритм, свое дыхание. И волны Шумана, как ритм Земли, они, когда усиливаются их вибрации, как бы раскрываются их вибрации, то мы, как электромагнитная система, в любом случае должны как бы находиться в состоянии резонанса с, этим, с этими волнами. И тогда у нас раскрываются такие качество, такое понимание, такое видение, такая энергия, что мы с вами ну, как бы создаем прямо очень большое поле энергетическое. И вот когда мы осознанно идем в эту работу, когда мы осознанно развиваем себя на трех уровнях, на эмоциональном, то есть мы отслеживаем свое эмоциональное состояние, а оно в зависимости от электромагнитного поля, у нас начинает скакать, там происходят такие мощные гормональные всплески, что мы иногда просто ну, можем испытывать состояние там, агрессии, злости, да, просто потому что вот, ну, повышается энергия, повышаются волны. И мы, мы даже не понимаем, почему это происходит, и мы начинаем это связывать с людьми, да, и начинаем как людям проявлять какую-то вот такую энергию. И сейчас очень важно осознанно свое состояние эмоциональное отслеживать. и вот за счет этого делать духовную работу, когда ты начинаешь как бы считывать свое состояние, распаковываешь его, почему я это чувствую, что мне с этим делать. Вот не бежишь, я не знаю, там сливать какой-то негатив да, на своих близких, не осуждать то, то, что происходит сейчас в политике и находить врагов. А когда ты начинаешь делать вот эту внутреннюю работу и эмоционально переходит в духовное, и в результате это а, помогает а, быть здоровым и а, развиваться именно физическому плану. И вот без этой цельности, без а, этой гармонии сейчас нельзя, потому что иначе вот эти три составляющие будет разносить. Вот лебедь, рак и щука сейчас может просто очень сильно а, разойтись, и просто начнутся психические, ну, разные вот психологические состояния, психические сдвиги, Начну, могут начаться там панические атаки, вот эти все раздражительность, тревога, еще что-то. А вот человеческое сознание так устроено, что мы всегда это считываем, но ну, вернее связываем с кем-то. И мы начинаем, ну, знаете, вот это вот все злиться там на своих самых близких, какие-то проблемы на работе могут возникать с детьми и так далее. Вот этого сейчас делать нельзя, потому что сейчас от всех нас зависит, как поле вот это, которое меняется, как оно будет уравновешиваться и гармонизироваться, потому что у нас а, как бы внутри земли есть же вот тоже вся эта тектоника, да, там же тоже вся эта энергетика есть, и там тоже это все меняется. Мы же видим, что происходит с погодой, мы видим вот эти все лесные пожары, там наводнения, а, значит раннее потепление или наоборот там зима вот сейчас пришла очень рано, например, на Алтай, там в Сибирь выпало снега огромное количество, да, то есть вот это все говорит о том, что все эти процессы происходят, ну, объективно происходят. Не потому, что вот только социальные процессы, только человек меняется. Нет. Человек точно такое же и природное существо, как и растения, и животные. И мы должны это понимать. И тем более вот эта осознанность сейчас, да, она очень важна. Что ты скажешь только по этому поводу? Я, кстати, буду... Вот именно потому, что... Прости, что сейчас вот эта вот тревожность растет у людей, и люди думают, что это как-то с войной связано. Но это, знаете, больше война связана с тем, что происходит в вот изменении электромагнитного поля Земли и все эти процессы. И поэтому надо очень осознанно сейчас жить и заниматься своим именно физическим здоровьем и эмоциональным. Вот прямо осознанно делать это правильно. И вот я для этого провожу онлайн-встречу открытую, такую, бесплатную 6 октября, поэтому девчонки, особенно женщины же у нас целители пространства, да ведь, то есть пространство любви-то женщины гармонизируют, поэтому девочки, женщины знают пространство Анатолия Александровича, что все осознанные, все стремятся создавать через себя вот это пространство любви, приходите, поэтому будем разговаривать про, прямо уже конкретно про ну, вот эти вот физические, психологические процессы, все, что связано в отношениях между в семье, у мужчины и женщины тоже разные происходят процессы, с детьми, в общем, много информации, надо ее вот так вот системно распаковывать, говорить. Мы начали с тобой с того, что мы знаем друг друга давно, да. и, конечно же, я все это время, все 18 лет, я знал изначально с первых дней знакомства и последующие годы, что ты очень серьезно и глубоко занимаешься вопросами здоровья. И это было всегда, это было на моих глазах. И то, что ты сейчас вот дошла до такой глубины, такие используешь и научные методы, и аппаратные методы, целительство, я так понимаю, ты используешь. Это новая глубина, новая новый шаг в твоем движении к здоровью, я так понимаю. Я знаю, что ты всегда докапываешься до сути, доходишь до источника, поэтому мне остается только верить тебе, потому что многое из того, что ты сказала, я так край уха слышал, где-то даже чуть-чуть касался, но так глубоко не погружался. Ты всегда любишь, в общем-то, до глубины, до глубины. Но, наверное, это твое. У меня несколько другой план, путь к здоровью, но без вот такого погружения в, саму, в сам механизм здоровья, вот вплоть до ДНК, вот этого энергетического, я думаю, что дальше сейчас продвинуться нельзя. Поэтому твой путь верен? Вот ты спрашиваешь, как ты, я думаю, верен. путь верен? Действительно, сейчас на соединении науки, на соединении эзотерики, на соединении духовных, психологических знаний, вот там и кроется здоровье. На соединении. Ничего, нельзя сейчас одно что-то взять за истину в последней инстанции. Одной духовностью не вылечишься. Ну и так далее. Поэтому... Поддерживаю, вижу, что ты не стоишь на месте и движешься сюда, все глубже и глубже. А у меня здравница отношений. Я строю сейчас, разработал проект, может даже слышал это здравница отношений. Вот, но обрати внимание. В отношения вроде бы, мы собираемся, такой вот ретрит, небольшая группа, там 15 человек. Но я его провожу в санаториях, где используем <губокую> глубокую работу с телом. С помощью тех инструментов, которые есть. Сейчас, в общем-то, санатории довольно хорошо оснащены. И мы работаем и с телом, то есть мы вроде бы выстраиваем отношения. Но мы обязательно работаем с телом. Потому что без этого э, не решить эту задачу. А если решишь, то очень быстро все вернется на старые рельсы. Ну, полностью с тобой согласна, конечно. Потому что вот я сейчас, когда я веду э, консультации психологические, но они же всегда связаны в основном э, у человека с состоянием, и, а состояние связано с отношениями. Вот. И я обязательно человека отправляю на определенные обследования, потому что я, например, хорошо знаю, как влияет сейчас активность вирусов на психологическое состояние человека. И наоборот. Как влияет, как влияет нехватка, например, минералов каких-то, да, вот микроэлементов, не знаю, там магния, натрия, селена, йода ну, в общем, цинка, много-много всего вот этого вот. И, или витаминов, например. Вот человеку может не хватать витамина В, человеку может не хватать там фолиевой кислоты, и он будет биться, он будет, значит, искать, ну, то есть, что с ним не так, вот почему не так. А ему нужно просто достроить вот эту физическую часть, вот этот физический план, вот этим достроить. И уже сразу же улучшается психологическое состояние, уже отношения лучше выстраиваются, легче и так далее. То есть вот сейчас психологом я уже считаю, что это просто вот must have, чтобы понимать вот эти вещи. То есть я с человеком работаю не только психологически, я уже вижу, куда мне его надо отправить, к какому специалисту медицинскому его надо отправить. И только в купье мы вот так вот быстро можем человеку помочь. Можно я тут... Тут пишут про, про панические атаки, я отвечу. Смотрите, панические атаки возникают у человека тогда, когда он подсознательно чувствует, что он с чем-то не может справиться. И предпосылки к паническим атакам, они идут из детства, когда ребёнка, с ребёнка, например, много требовали родители, да, или там в школе учителя, или вот родители. И когда он с чем-то не справлялся, то его наказывали за это. Ну, там, как минимум, отчитывали, там, ругали, да. То есть взрослые ребенка не поддерживали вот в этих трудностях, с которыми он не мог справиться. И вот там лежат корни панических атак. То есть это всегда то, что что-то больше меня, что-то сильнее меня, с чем я не могу справиться. Сейчас ситуация, которая возникает у нас в связи с военной операцией, да, она вот имеет эту же природу, и у людей, да, действительно учащается, сейчас начинают проявляться психики вот эти вот панические атаки. Чем это можно, как это можно помочь себе или близким, если это не запущенная форма? Если запущенная форма только, это уже клинический психолог, и, значит, уже надо к специалисту вести, да, в области психиатрии. А если это не запущенная форма, и вы только-только начинаете понимать, что вас периодически накрывает, Значит, во-первых, это дыхание. То есть вы просто начинаете выдыхать это состояние, выдыхаете, выдыхаете, выдыхаете, и начинаете просто, ни в коем случае не закрываете глаза, и начинаете обращать внимание на то, что э, привычная обстановка. Вот я дома, или там, я на улице, вот у меня над головой мирное небо, вот идут люди. То есть вам надо сразу включиться в состояние здесь и сейчас. Потому что паническая атака, она еще связана с тем, что вот это подсознание бежит вперед и представляет себе какие-то страшные картинки, которые вы даже не можете сами отследить, это тоже специалист может помочь. И картинки эти вообще виртуальные, они вообще ни разу не про вас. А это где-нибудь из кино, это где-нибудь из книг, это где-то кто-то что-то рассказал. Но подсознание записало, вот это образное мышление сработало, и у вас начинаются вот эти представления. И уже включается опасность, кортизол, и вот это все накрывает. Все, продохнули, посмотрели, подышали, и обязательно вода, и еще панические атаки связаны с тем, что, вы, что у вас ночью очень сухой воздух. И периодически, когда вы спите, не контролируете дыхание, периодически перехватывает горло как бы от сухо сухости воздуха, и это еще связано и с вашими процессами физического рождения, что-то там в родах могло быть. И человек ночью, вот у него тело испытывает страх, как будто бы задохнуться. Поэтому обязательно увлажняйте, если вот вы подвержены психическим атакам, вешайте какое-то там мокрое полотенце, например, на батарею, ну просто чтобы вот ваш воздух был увлажнен. и вы тогда будете высыпаться лучше. Панические атаки еще от недосыпания бывают. Ну это вот быстро я ответила на вопрос, чтобы человек сразу же ну, получил какое-то понимание полезности. Это не просто ответил вопрос, это, это методика. Методика избавления от панических атак. Ну, это да, есть. конечно, это уже. Я специалист в этом. <свят> да. Вот. Поэтому, ну, давай подведем итог, чтобы, чтобы да, люди уже это <свят> поняли, что... Я еще, кстати, два слова, Толь, вот по поводу Анатолия Александровича. <свят> Прости, что я так немножко... <свят> По поводу вирусных заболеваний. Вот смотрите, ребят, у нас, помните, в начале 2000-х годов был птичий грипп, потом был какой-то там свиной гриб, помните, да? Сейчас у нас был ковид. Смотрите, что происходит, как работает наша ДНК. Вот сейчас, например, есть такие профессии, которых наши родители не знали, да, наши предки не знали. Наши предки не знали вот этих всех технологий э, соцсетей, интернета. Э, наши предки не знали, вот да все не знали то, что сейчас есть. И лептильный мозг, так называемое наше подсознание, смотрит на это все и начинает бояться. То есть э, вот то, что непривычно, запускает страх. И каким образом можно э, погасить страх? Каким образом можно а, сохранить безопасность? Да? Потому что вот, когда страшно, то рептильный мозг говорит, ой-ой-ой, опасно, а мне надо сохранить жизнь. Потому что человеческое тело — это результат многомиллионных лет эволюции. Человеческое тело — это огромная ценность. Это просто вот, а, очень большая ценность не только на Земле, а вообще в космосе. А, и когда а, вот мы с этим новым сталкиваемся, то организм просто запускает вирусную атаку, потому что вирусы — это самые-самые древние жители на Земле. Вот с ними не поспоришь. Они вот просто раз — и включаются. А у нас с вами, кроме ОРВИ какого-нибудь и гриппа, да, в организме много разных вирусов. Там Эпштейнбара и Герпеса. Там и цитомегаловируса, и гипоти... гепатит, ну огромное количество вирусов. И поэтому, когда человек куда-то идет во что-то новое, прежде всего включается вирусная атака. И ковид это тоже проявление вот, в том числе и вот этих процессов. А когда Нет, это... включается вирус, то организм закисляется, и человеку приходится немножко поболеть и как будто бы забыть о том о своих целях. Так вот, мы не должны попадаться на эту удочку. Если мы будем заниматься своим иммунитетом, если мы будем заниматься своим телом и здоровьем, то мы легче будем проходить вот эти трансформации квантового поля. Вот ты здесь правильно сказала, что вирус пытается удержать нас на старых позициях. Да. Потому что для него новое – это не совсем ему подходящая среда. И поэтому, но, но, но мы не можем не идти в новую, мы творцы. И поэтому вот духовное развитие, энергетическое, духовное развитие, оно позволяет двигаться и уже этих атак вируса не ощущать. Он а, не может уже тебя достать, потому что ты очень быстро идешь, ты быстро развиваешься, ты, твои духовные аспекты развиваются быстрее, чем он находит способ тебя удержать. Поэтому э, кто-то болеет, кто-то не болеет, кто-то умирает, кто-то не умирает. Э, от этого. что Это зависит от развития личности. Вот, третий год э, уже э, этому вирусу, по сути, третий даже год уже пошел. Но с двадцатого года, начало да, 20-го года, да, 20-й, 21-й, да. 22 3-й год, да. Да, Я третий думаю, год. Вот я сколько езжу, вот везде, бываю, встречаюсь, я ни разу не заболел этим вирусом. Возможно, он уже во мне присутствует и живет своей жизнью, но он мне не мешает. То есть я ни разу не чувствовал из-за него проблемы. А есть люди, вот недавно позвонила женщина, которая, в общем-то, своем... нет в нее развития. Она пятый раз болеет этим вирусом. Это... Я ее просто... Говорю, вы просто супер женщина, потому что вас так любит Бог, что пять раз вас делает подсказки, а вы продолжаете операцию. он продолжает вам еще оставлять жизнь. Вот. То есть духовное развитие, развитие во всех направлениях это обязательные условия для здоровья. Потому что вот все остальные методы, они только помогают этому процессу, но впереди идет твой дух он прокладывает дорогу. Спеши за ним, не отставай от него, и ты будешь успешен, и ты будешь вне вируса. Оля, ты знаешь, я послушал твою замечательную лекцию, для меня действительно открылась, Надо... открылась одна вещь, о которой хочу сказать. Я буквально на днях закончил книгу она под рабочим названием «90 шагов к здоровью». У меня курс такой есть, курс пробуждения, или он был «90 шагов к здоровью». И вот это, я перевел это в книгу, потому что многие попросили именно книжный вариант. И я понял, что надо писать новую книгу. Потому что она уже работает, она свое дело сделала, но нужно шагнуть дальше. И вот ты мне сегодня, благодарю тебя, показала, что сколько много еще. Мне самому надо шагнуть в этом направлении с моим здоровьем. То, что время идет, и надо все больше и больше инструменты, ресурсы включать. Но я сейчас хотел сказать еще напоследок о другом. Оля, я, не знаю, ты видел или нет, я создал видеокнигу Женщине можно все». Женщине можно все. Не видела ее, да? Нет, я знаю про, про, про то, что такая книга есть, я только еще да. ее не видела. Да. Так вот. Женщине можно все. Там я очень откровенно говорю о своих женах. Будет разговор о тебе. И о тебе. У меня даже есть глава. Женщина праздник спасибо ты для меня ну знаешь это такой пример который я больше не встречал в жизни такой пример женщины праздник как ты умудрялась в любой ситуации найти причину и сделать праздник ну ты же помнишь Женщина из всего можно сделать салат, шляпку и скандал, а я всегда говорила, что женщина из всего может сделать а, праздник и радость. Да, да. Ты устраивала, праздник, ты устраивала праздник и в купе поезда, ты устраивала праздник ну, везде, где мы находились, всегда ты находила такие интересные решения, удивительные просто решения. Поэтому, великая ты, великая женщина, праздник. <смех> Благодарю тебя <смех> за, за то, что ты в моей жизни встретилась, и мы с тобой прошли замечательный отрезок пути. По сути, мы с тобой а, прожили год за три или за четыре, не меньше. А, по насыщенности, потому что мы сотворили, вот это, это действительно так. <смех> вот. Я рад, что ты сейчас... Идешь в глубину здоровья, я понял, для чего мы сегодня встретились, я понял, что я отстал, буду нагонять, буду нагонять, пойду в глубину, в глубину здоровья, тем более кому-кому, а мне уж туда точно надо идти в глубину. Ну, ты знаешь, я, я тут похвалюсь сейчас, ну, тут задают вопросы, я просто отвечу, не, ну, не все сразу, не все были сначала, да, мы бывшие муж и жена, и мы дружим, уважаем друг друга, ценим, и у каждого из нас есть свое предназначение в этой световой работе, которая сейчас происходит на Земле. Я просто хочу похвалиться, вот сейчас уже мой паспортный возраст 55 как вот, вот, да, 55 а биологический возраст, есть такие инструменты которые позволяют делать такой чекап 39 лет так что, в общем-то, мне есть чем похвалиться, погордиться наверное, ну не знаю, в общем в общем, девчонки, я вас приглашаю на онлайн-встречу, 7 ресурсов 7 источников, простите женского ресурса бесплатные онлайн-встречи, приходите и поделюсь им опытом и просто поговорим о том, что ну, действительно нам нужно знать для того, чтобы пространство -то приводить к миру, а держать мир надо, да, делать это осознанно. И вот скажи еще, пожалуйста, пару слов то ли о том, что сейчас действительно вот в этом световом поле, квантовом поле, приходят те души, которые вообще целители, вот те души, которые были... Тогда, когда человек действительно осознавал свою божественность и вот был в резонансе с космосом, да? и потом, когда вот был этот геноцид, там, когда христианство включалось, в религии, что сейчас возвращаются вот эти души, они как бы сохраняли вот это знание. Помнишь, вот Анастасия, да? вот, ну, то, что был переход в другие измерения, а мы знаем, что мы многомерные существа. И сейчас воплощаются те, кто действительно является целителем. И совсем не обязательно даже быть там, не знаю, психологом или целителем, вот, ну, прям целителем, да. Но вы даже, если вы, не знаю, там, айтишник, программист, если вы официантка, если вы, не знаю, в аптеке работаете или просто детей воспитываете домохозяйка, но вы все равно целители вот именно своим состоянием, духовностью и полем. Ну, скажи, пожалуйста, пару слов об этом. Скажу обязательно, потому что для меня эта тема очень важна. Я когда вообще начинал свой путь, а это было в начале 90-х годов, практически 30 лет назад, я вообще-то начинал с целительства. У меня открылись, открылись целительские способности, и я занимался несколько лет целительством на Кавказе, вот, в Пятигорске. Это были мои первые шаги, мой первый рост, и на этом я, в общем-то, вырос. Потом... Я Потому что все... встречались в Пятигорске, там уже твои дети да, даже, тебе да. благодаря твоему целительству. Да. Так вот, и... а потом, попозже, я все больше и больше э, стал разбираться в философии жизни, в психологии жизни, и э, занялся построением мировоззрения. То есть, мировоззрение здоровья, по сути. Мировоззрение здоровья. В конце концов, я его выстроил, мировоззрение здоровья. И вот теперь мне снова... Пришли, пришла подсказка снова обратиться именно к целительству. Но уже на другом уровне, с другими ресурсами, с другими возможностями. Поэтому я с удовольствием тебя выслушал, все принимаю. И это для меня будет новый шаг, подсказка того, что нужно шагать в этом направлении, в целительство. Поэтому вот я создал вот этот курс «Генетическое здоровье» уникальный курс, который до седьмого колена увеличивает весь рот, и так далее. То есть я уже теперь сочетаю целительство с вот тем мировоззренческими аспектами, которыми много лет занимался, и получается совершенно другой уровень целительства. А теперь о приходящих, действительно, вот. Мне это подсказка, что нужно идти в целительство. И подсказка эта пришла именно на основе того, что всем нужно обратить внимание на, свое целительское, на свои целительские способности. Они есть практически у всех. На разном уровне, но у всех. Каждый может быть здоров сам, самостоятельно. Вот к этому надо идти. Ну, к этому надо идти просто. Идти, поставить задачу, и можно к этому прийти. Вот сейчас... Именно такое. И в помощь идут действительно высокие духи, целители прошлого, отдельный дух. А сейчас каждый может стать целителем. Идем к этому. Вот, как говорили, все ждали второго пришествия Христа. Христос просто приходит к каждому в сердце. К каждому в сердце приходит Христос. Это и есть второе пришествие. То есть каждый открывает себе суть Христа. Вот это и есть второе пришествие. Так и с целительством. Каждый может стать целителем. Вот вы идите в этом направлении, обучайтесь, ищите, ставьте задачи и это произойдет. Я тебя здесь поддержу, еще опять же с физиологической стороны. Я просто хочу раскрыть, как это работает именно как вот на уровне тела. Смотрите, когда мы действительно прокачаны с точки зрения мировоззрения, и знаний, и еще мы и каждый день научились выстраивать так работу с собой, со своими состояниями, с телом. Вот каждый день, утром, днем и вечером можно уделять реально по 15 минут буквально. Да? И, ты будешь, да, и ты будешь и при этом и здоров, и при этом ты будешь осознан, и при этом ты будешь управлять ну, как бы всем в своей жизнью, начиная с самой себя. Вот я про это тоже вот на этой онлайн-встрече буду рассказывать, про эти инструменты. Так вот, как, как это происходит? То есть работает выше, когда у нас хорошо работает тело, у нас хорошо работает правое полушарие, и у нас начинает включаться эпифиз, мы как бы считываем информацию из тонкого плана, и мы ее можем перевести в говорение, мы ее можем осознать, ну, как бы перевести в сознание, в понимание, и мы можем озвучить, понимаете? А звучание ⁇ это уже голос, да, это уже звуковые волны. И вот так мы трансформируем пространство. Поэтому, когда мы осознанные, когда мы знаем, какими инструментами пользоваться, которые вот так вот работают утром, днем и вечером там, по 15 минут, то мы очень быстро можем ну, начать быть в таком состоянии, которое нас действительно распаковывает, наши возможности вот такие вот целительские. Начинать надо с себя, конечно же. Но каждый из нас является сейчас уже вот таким вот целителем пространства. Да. Поэтому, да, да, ну, в общем, мы соединяемся. Тут у нас спрашивают, скучаем ли мы друг по другу. А, а мы, собственно, и не расставались. Потому что, когда ты единомышленник, а когда ты а, в одном мировоззрении, а мы понимаем, что все есть любовь, Это и одно... все строится из да. любви, то... Да. А второе еще то, что мы вообще так жили и так живем, что нам никогда скучно не бывает. Это точно. Это действительно так. Мы всегда, я же говорю, мы из, э, год за каждый год мы проживали три года, а то может и больше. Настолько насыщен. Поэтому какая скука, вы о чем? Да. Оленька, надо завершать, иначе отключится и, и не да, я уже вижу, Что Что делать по 15 минут? Приходите 6 октября в 19 часов на вот эту онлайн-встречу семь источников женского ресурса, и вот там как раз об этом и будем говорить, девчонки. А я только Толь, тебе хочу напомнить, что пермь -то тоже является место силы, ты же ее помнишь, не только Стоунхедж, не только Крым, но и Пермь, мы же с тобой помним, Стрелку, Радугу в декабре. Да, да я помню а, все все это да, и поэтому... Все это, все это у нас тоже есть. И поэтому Россию, как Землю, которая именно на уровне планеты является световым пространством, нам с вами надо сберечь и надо защищать. Это космическая задача. Благодарим. Все, обнимаю. Да, обнимаю. Да. Спасибо, друзья, Благодарим. что вы были с нами. Обнимаю. Давайте будем выстраивать вот такие вот отношения, высокие отношения. Давайте да. будем вспоминать о том, что мы есть любовь и что а, все есть любовь. Надо просто это осознанно нести каждый день, каждую минуту своей жизни. 19 часов московского времени. да, Друзья, подписывайтесь, переходите по ссылке, регистрируйтесь. Вот. Ну и Я надеюсь, то ли, что мы действительно что-то что уже новое, интересное сотворим вместе. Я думаю, что есть, есть действительно чем делиться. Хорошо. Благодарю. Всего доброго. До свидания. До свидания.